Всем здорово, с вами Гидра, Димон 4, и сегодня у нас реакция на новый ролик с канала Джохан. Зомби повсюду, World War Z. Это, так понимаю, Война Миров Z какая-то, онлайновая игра, или КОП, ко -ко я не знаю совсем об этой игре. Ну, давайте посмотрим, что на... такого сделал тут Джохан в этой игре. История о том, как я знакомился с игрой World War Z. Так много вопросов и так мало ответов. Подожди, стоя, че-чуть звук. Подожди. Э -э, гамма, звук. Надо чуть громче сделать все-таки. Так. Что это? Что это, что это? Что а это? За зомби это? падали. Что это, блядь? Это зомби. Почему не падают с неба? Так, именно. Без готов. понятия. Что происходит? Дайте я двигу понять. Ебать, он толстый. Что это? Граната. меня ебало разбито. А кто это? Подожди, кто это? Это Светлана. Смотри, смотри О, его А, типа тип, вот столько вопросов, типа мало атлетов, кто это вообще Ой, на смотри, киле, смотри, что происходит смотри, смотри, на меня, смотри на меня сейчас О, ась, Во бежит, это, Ну да, это по фильму Война Миров в Z, там, ну, да, и поиграл, они бегающие и были и в принципе разобрался, тем более, что помогать было некому Да и вообще, все мое пребывание в World War Z можно будет описать следующей сценой Ну он сейчас, типа, вручить хочет но он подъехал, да, но это бронирован. Я пойду, отойду на секунду. Долба, б! Мне <гум> поможет что-нибудь? Нет! Не поможет никто не поможет? Вы чуть напоминаете left food. Там тоже никто был никто такой громил, Бля... который сейчас сбивает, кто ловит и вбивайте не болю. Поможет, блядь! Никто тебя спасать не собирается, да? Не знаю, с ботами там можно играть или нет? Интересно, он не устал еще. Полин, поставь а, чай, не... пожалуйста. Да, чай хочу. Разбирался как мог. О, охуеть, просто, господи. Ааа, это так приятно. Today is a good day. Today is so good day. Я представляю тебе, что ты чувствуешь кассир в Макдональдсе. Охуеть, блядь о Прорвались! Касса не свободна! почему на хардине играем? Вась, как это пизда-то, я не могу! Ой, я не могу. Врагу простые удовольствия, что в КС играл. не бесконечный. А я Глобал! Пацаны, пацаны, пацаны, пацаны, и девчата, приспустите штаны. Ну как же так? Пацаны, пацаны. О! Я придумал, Вась, я придумал. Ну где же ручки? Где же? Где же Вась, быстро ворот, отстреливай. Да. На, получил, пидор. На, на, на, получил. Умри, умри. Когда ты поймешь что я мертвый, придурок? А еще, кстати, здесь не очень смышленный. Я вообще не уверен, что они есть где-то смышленые. и вообще не уверен, что они где-то есть. Интересно, на что им мешает пойти через, блядь, просвет, который? Почему не все пытаются отчаянно пролезть сквозь эту полку? Без понятия. Они все, сумасшедшие, что ли? Хотя, господи. О чем с ними говорить? Это игра не, граммех, не что ты хочешь? Ну, почему они все идут через эту полку? О, один побежал потому что <смех> такое <смех> у них стадное <смех> чувство, стадное мнение. <смех> видимо, я не особо умнее. Короче, игра довольно однообразная, но я придумал таки себе развлечения, <смех> помимо бессмысленных смертей. Я решил, что пройду один и тот же эпизод на всех уровнях сложности. Благо, Игорь говорит, что последним пройти просто невозможно. Но мы это и проверим. И да, небольшой спойлер. Вы просто обратите внимание, как плавно разгорается мой пукан. Тех. Значит, нереально пройти, да? Не ну прошел. Что, едем в зомби начиная с легенького. Не думаю, что будет тяжело. Бля, пипец вы мягкие просто. Из ваты, что ли, не понимаю. Короче, надо быстренько свертываться и начать следующий уровень. Эта игра мне напомнила универ. Хочется спать, вокруг одни зомби и. Ждешь, когда скорее свалишь домой поиграть в кс -ку. Давай, давай. У меня для вас еще есть подарочек один очень приятненький. А вот тот, кому я его вручу. Пошел! Ха -ха! А! Не, это точно. я опять начала грибать от него. Ну, поставьте хотя бы три, пожалуйста. Несмотря ну, на некоторые проблемы, все это все равно было очень даже иично. Ну что, второй уровень сложности. Мне кажется, будет тоже лафа. Вот типичная сцена, переменка в школе и школьная столовая. А я забуч. Что это за забуч, вот хуй ходящий? кажется, я голод посадил. Ничего, пристегните ремни. Поехали, третий уровень. Нет, я тебя не знаю. Не такие мягкие, они сложнее рассыпаются. Офигительная снайпер. Старый друг. Старый друг, Пошел нахуй! чё этого вообще ничего не берут. Не берет. Принцип этой игры максимально прост. Чем больше у тебя пушка, тем тебе проще. Что, опять? Хоть не на меня. Братан, я помогу тебе, я помогу! Дура. И говно <с случается. Ладно, дубль два. Почему так много? Почему так много? Потому что... Хотя я неплохо справляюсь, на самом деле. Я бы даже сказал, что это очень даже ези... Ну, с небольшими сложностями, но тоже, в принципе, не очень сложно. Но прошли по поводу. <с> ну что, даже это тоже нужно будет, скорее всего, попотеть. Идите вон нахер, вы что думаете, что вы крутые, что ли, блядь? Это же четвертый уровень ну сложности. Да, крутые, че? Они сдохли пожалуйста, еще в самом начале. Не так много, пожалуйста, не так много, пожалуйста, не так много, пожалуйста! Капец! Просто капец, патроны, какая-нибудь, какая... <кхм> Кажется, я тупел. Но, в принципе, справились, поехали, все. Все, не быстрее. Последний. Так, ну, собственно, это а, ну, не было. Там 5 уровней сложности, не здесь. Поехали. Я, конечно, думаю, что с первого раза не пройду, но со второго с третьего уж точно должен. Че, пока все гладко, вроде? Видимо, нет. Вроде нормально. А он. А тип этот... <свист> что за фокусы? <свист> Наказан. <свист> тихо, блядь, тихо! Чего? Ты что такой мягкий, блядь? Да капец, вы чё гоните, что ли? Дайте это... Это будет немного сложнее, чем я думал, видимо. Уровень сложности 5, дубль 2. Поехали. Какое хорошее настроение, это сегодня охуять. Затнись. И ты затнись. Топ. Меня свой положил, что, блядь? Да ладно. Что за нахуй? Что за нахуй? Что за нахуй? Что, до этого всех тип не доходил, что, что ли? Аштырит? До синего. Охренеть, охренеть! Это просто охренеть! Это просто пиздец! Пизда. Да. Так, это. Только для хардкорных Ой, геймеров. Дубль 3 получается. Господи, почему так много с самого начала? Вы чё, что, охерели что-ли? Пожалуйста, дать хотя бы пройти, вы чё, ебан... Ибо... Самое тупое... Блядь, да почему?! Сука! Како... Почему меня отключило, блядь? А я вообще разорв... Что?! Ребят, давайте, уже почти конец, пожалуйста, соединение. ну не лепите, ну по-братски, ну че вы как долбоебы? Она а зомби? Она а зомби?! Да ладно. Там Нет, уже стать зомби. Блять. Я тоже зомби. Я зомби! долбался да Пизда. Офигеть, это что? Вол. Защищайте вертолет. А, это типа тайник. Я понял. Блин, если такие эту пушку. Наверное, все-таки лучше эту. Блять! Пиздец. Да, с Даня. Как? Почему? Уровень 5 просто 5, перебил через забор. Меня уже... Пиздец по-братски. Ребят, вы видите его и башут? Пожалуйста, стреляйте в него. Какого ху... Четырнадцать. Никак не, про... не получается, да? что то так и не пройдет. что что что что что что что Разорвало что? соединение. Да вы чё, долбай... Сука, по братски, вы можете помочь, почему я один тут стою, вот что? меня свой положил, что? О нет, о нет, о нет, о нет, Опять о нет, о нет, нет, нет, нет, блядь, ну нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Господи, пожалуйста, кропаль осталась совсем на соплях. Пожалуйста, это последняя волна, не сдохните. Охуеть. Охуеть. Охуеть. Охуеть. Оху. Оху. <связывая> Привет, друзья. Очень надеюсь, что ролик вам понравился, ибо он стоил мне целых три дня мучений. Да-да, это именно та причина, по которой я не выложил его в воскресенье, потому что было довольно тяжело его сделать, собрать материал, смонтировать, и ни на что не намек... <связывая> <связывая> <связывая> ни на что не намекаю. Друзья, очень было приятно всех вас видеть здесь, условно. И до следующего воскресенья, я аж перешел на <coughs> ультразвук. Всем баба, бай-бай. Мне понравилось, это было, вот не знаю, почему мне игра показалась как-то очень похожа на Left 4 Dead. Вот там тоже толпа зомби так на тебя бежит, вот. и тоже кооператив для четырех человек. Кто у кого стырил идею Ну то, что он там не может пройти там уже там 20, -20 раз, 21 раз блин, да, это бывает очень Честенькая бомбитка не может пройти То у меня даже то тоже бывает нередко бывает даже по, -по, -по 40 раз бывает прохожу какую-нибудь игру И все время никак не получается Эх. Ладно, если понравилось Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки, находится ну, Что чтобы не пропускать новые видео группу Контакт Подписывайтесь на Джохана и до следующего видео